А еще можно на таком снегоходе легко уснуть во время рыбалки, когда на улице тепло. И была такая проблемка с карбюратором. Стоял китайский карбюратор. Так, вот он. Вот этот жиклером, вот этим вот. Подвеска здесь мягкая. Ну и, конечно, еще немножко есть недочеты. Я считаю, что из такой серии техника вполне достойная. Друзья, всем привет! У меня сегодня небольшой обзор для вас Это снегоход ProMax. В вот, прошлых видео можете посмотреть. Я немного там рассказывал про него. Сегодня еще немножко поподробнее расскажу и какая была проблема в этом сезоне. Скажу про скорость. Некоторые задавали вопросы какая у него скорость по, навига... по навигатору GPS я замерил максимально он идет 65 км в час я проехал уже на нем 200 км ну почти 200 км вот и была такая проблемка с карбюратором стоял китайский карбюратор значит скорость он плохо набирал набирал но не так как хотелось бы немножко такое чувство было как, как будто немножко терялась скорость провалы были там то есть немножко потраивал вот проверил все в общем у него настройка у самого карбюратора не реагировала то есть подкручиваешь обороты нифига ноль я попросил э, в эксмотерс мне ребята сказали поменяют карбюратор поставят другой э, который э, с помощью которого можно будет настраивать все вот эти обороты с помощью жиклера я вам сейчас чуть-чуть попозже покажу как он выглядит и где настраивать вот проблема после установки такого карбюратора исчезла я немножко еще его поднастроил по своему опыту и он стал просто идеально работать ни провалов никаких еще быстрее стал набирать скорость ну, короче, проблема решена Вот сейчас минус 20 на улице Утром было минус 25 Завелся без проблем В гараже стоял Гар... Гараж у меня неотапливаемый Завелся с полтычка Ну, еще обязательно надо ставить накладки Это дает большую проходимость Он меньше проваливается передох. И когда идешь по целине, допустим Ну, чуть ниже колена Уже э, ощущения совсем другие происходят уже плывешь, начинаешь плыть, и можно вот ехать вот, качаться и он не проваливается. Классно. Еще мне здесь понравился это свет. Освещенность у него неплохая. Здесь стоит всего 4 диода, но они прям очень хорошо светят. Освещая дорогу вообще просто классно. Смотрите, какая освещенность светодиодных лампочек. Офигенно светит. Вот как ксенон. Классное освещение, вообще прям все видно Ну хотя, сама пара такая, ну, небольшая То есть, вот такого света вполне хватает там Всего 4 диодных лампы стоят По расходу бензина, я бы не сказал, что он прям много жрет Здесь 10-литровый бачок стоит Вот Я, конечно, не замерял, насколько бака хватает но ну, наверное, в следующей поездке попробую засечь километраж И попробую покататься побольше и Если получится, то раскатаю бензин весь И посмотрю, насколько 10 литров хватит у нас по километражу Я считаю, что из такой серии техника вполне достойная Для поездки на рыбалку, может быть, еще куда-то Может, там, там дрова потаскать в горку он неплохо идет. В принципе, вы сами видели, у меня есть прошлое видео. Тяги хватает, гусянки, протекторов гусянки хватает. Протектор здесь, вернее, сам шип гусеничный, 19 мм идет, захвата хватает. Но хотелось бы, чтобы, мне кажется, надо поставить гусянку с более высоким протектором чтобы еще был лучше зацеп на этом не опасно нормально идет мне вообще прям понравилось неплохо по таким небольшим сугробам идет но ну, пока что я в сугробы не залазил в такие чтобы прям где-то по пояс было я считаю что даже полноценная мощная техника она тоже застревает с этим мучение будет немножко поменьше потому что он немного полегче даже на порядок так легче если вдвоем едем можно просто заднюю часть раскачать погазовать и он может выйти вот. в налить конечно не хотелось попадать один раз попал гусянку пришлось чистить на это много времени ушло вот. Ну и как у всех, в принципе, такая проблема бывает, когда в налить попадаешь, вода это все намерзает. Не очень, конечно, приятно. Ну и, конечно, еще немножко есть недочеты у такой модели. Я вам сейчас тоже это расскажу, покажу. Что лично мне немножко не понравилось. Ну, это не особо критично, но хотелось бы, чтобы разработчики... Сделали именно так. Самое первое, что хотел я, чтобы поменяли, это, конечно же, стекло. Стекло такое хлипкое, значит, его надо сделать пошире, вот, и немножко вот это оргстекло, чтобы было намного потолще. То есть она как бы вот так вот немножко болтается. Вот. А защищает, в принципе, от ветра, ну не так уж как хотелось бы потому что вот эта вот часть вот это, надо ее сделать как бы пошире потому что здесь обдувают руки даже в перчатках ну хотя ручки греют нормально ну но все равно э, немножко вот кончики пальцев начинают обмерзать а так ладонь саму ручки прогревает в перчатках в толстых нормально, но если сделать еще побольше, пошире то вообще будет идеально Абсолютно не будет обдувать руки. Второе, что неудобно, это доступ к двигателю. Здесь приходится откручивать много болтов, чтобы добраться до двигателя. Здесь есть крышка, ну, резинка. И вот крышка здесь снимается, да? Сейчас покажу. Надо, еще, надо уметь ее открывать. Вот, здесь двигатель стоит, Зонгшин. В принципе, неплохого двигателя, вот у меня была собака помор, на нем стоял зонгшинг двигатель. Идеальный двигатель, вообще неприхотливый. Практически проблем с ним не было. Вот. Ну, ладно, потом поставлю. Дальше, чтобы добраться до самого двигателя, с двух сторон надо вот откручивать здесь болты здесь, там снизу. В общем, здесь вот здесь вот по кругу. Чтобы вот этот весь пластик снять, надо кучу вот шурупов открутить здесь вот хотелось бы конечно чтобы знаете вот как у полноценных снегоходов вот эта вся часть вот это вот просто вот откинул и добрался до двигателя если что-то произошло но вот так вот на морозе где-то если что-то вот откручивать как бы не хотелось бы вот такой вот небольшой минус вот, ну, больше как бы минусов. Больше я особо не увидел минусов. Ну, вот сейчас немного расскажу вам про карбюратор, который мне установили. Значит, тут вот крышка здесь снимается. Вот такая вот крышка. Вот такое вот пространство. Рука, в принципе, до свечки добраться, чтобы поменять свечу можно. Без проблем. Вот, карбюратор. Вот. Сейчас там, где он там. Вот а вот карбюратор. Значит, вот такой поставили. Вот модель его. Кому будет интересно, можете прогуглить или обратиться в Exmotors. И не знаю, честно, сколько он стоит, не могу сказать. У него есть фишка. Вот это вот. То есть она закрывается. То есть это получается как дополнительный краник. Вот. Я не знаю, получится сейчас показать, не получится. В общем, блин, рука не помещается. Сейчас лыжи выверну. Вот, вот так. Значит, смотрите. Чтобы краник вот этот перекрыть, он как, как запирает подачу топлива. Надо сделать, прокрутить его немножко. И он как бы щелкнет. Все, он как бы закрыл. Вот, чтобы обратно открыть, надо прокрутить, и он как бы получается открывает заслонку. Вот. И, ребята, вот мне придумали на, на этом карбюраторе. Сейчас покажу. Это вот эта желтая, это подача. То есть получается, когда вы заводите, вот она вся конструкция. Вот здесь тросик натянутый, вот в общем идет вот этот тросик и это получается как подсос при запуске двигателя, вот она движется, открывает заслонку, заводите и обратно вот эту вот заслонку получается на рукоятке, вот сейчас ее открою, вот так вот она открывается вот. тросик тянет и получается вот она двигает вот эта желтая она вот здесь стояла вот эта желтая она открывает камеру и запуск двигателя происходит вот значит еще момент вот где я подкручивал обороты это вот сейчас покажу так вот он вот этот жиклером, вот этим вот, я подкрутил обороты, то есть получается закрутил с помощью отвертки. Чуть-чуть, буквально, совсем чуть-чуть добавил ему оборотов и все, он стал идеально работать. Я его поднастроил, вообще без всяких без всяких нареканий ровненько стал работать. Вот. Ну, надеюсь, что в дальнейшем будет э, производство таких карбюраторов. Ну, пока что вот обкатал этот карбюратор. Нареканий нету. Поначалу немножко он, видать, прогазовался, там, прочистился. И все, и стал потом ровно работать. Подвеска здесь мягкая. Э, установлено 4 телескопических амортизатора. Э, значит, с регулировкой и с минимальным трением и за счет чего повышает КПД и плавность хода самого снегохода. А еще можно на таком снегоходе легко уснуть во время рыбалки, когда на улице тепло. Можно вот так вот развалиться. И спинка, кстати, вообще в тему. Очень под голову прям подходит идеально. Также пассажиру под спину тоже удобно сидеть сзади. Ну, друзья, буду заканчивать. Вот такой небольшой у меня для вас обзорчик. Насколько времени хватило. Сейчас мы собираемся, уезжаем домой. А следующие видосы будут, это, наверное, сделаю по проходимости, по глубокому снегу. Посмотрим, насколько он будет проходить по глубокому снегу. Насколько он будет способен. Надеюсь, что он не подведет. Вот. Ну, а так, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии. И до следующих рыбалок, обзоров. Всем пока!